Дорогие учителя, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем вам терпения в вашей трудной работе. Какое гордое призвание давать другим образование, частиту сердца отдавать, пустые ссоры забывать. Ведь с нами объясняться трудно, порой очень даже нудно. Одно и то же повторять, с утра проверять. Спасибо вам за то, что вы всегда бывали к нам добры. Хотим мы пожелать, чтобы вы не знали бед. Здоровье, счастье на сто лет. Спасибо вам, учителя, за ваши добрые дела. Спасибо всем вам, дорогие, за души наши молодые. Спасибо вам от всех от нас за ваш просторный светлый класс, за долгожданный тот звонок, что собирал нас на урок мы будем помнить вас родные В штурмуя дали голубые пусть солнце дарит вам улыбки и счастье будет пусть в избытке